Мне кажется, нам не уйти далеко, Похоже, что мы заперти. У каждого есть свой город и дом, И мы пойманы в этой сети. И там, где я пел, ты не больше, чем гость, Хотя я пел не для них. Но мы станем такими, какими они видят нас. Ты вернешься домой, и я домой, и все присвоим. в самом деле зачем мы нам, нам и так не хватает дня, Чтобы успеть по всем рукам, что хотят и тебя, и меня. И только когда я буду петь, где чужие взгляды и дым, Я знаю, кто встанет передо мной и прикажет мне, И попросит меня еще раз остаться живым.